Привет, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Мерлин, и в этом видео я вам расскажу о том, что такое проклятие и как от них избавляться. Разберу прям по косточкам разные аспекты, откуда они берутся, как они создаются, что мешает им, что помогает им, что усиливает, что ослабляет. Все подробно расскажу. Игорь Мерлин Ком представляет Итак, дорогие друзья, что такое проклятие? Проклятие это есть некий энергетический удар. Этот энергетический удар, он несет некий магический негатив. Если в вашей жизни происходят вещи, которые вы не можете объяснить, то я вам скажу как профессионал, скажу как человек, который много лет этим занимается, то скорее всего есть у вас некие... На вашей жизни наложенные проклятия на некоторые аспекты и сейчас пока я буду вам рассказывать вы как бы смотрите картину в целом и можете примерять это как бы на себя как будто бы вот я рассказываю лично про вас итак дорогие друзья есть проклятия которые в общем-то, делятся на два больших вида. Первое – это бытовые. Что такое бытовые? Бытовые – это когда, когда человек переполнен эмоциями, он в гневе, он в ненависти, ну, человек когда ну вот, один человек на другого, не вы, конечно, один на другого говорит, вот ты такой-то, секой-то, будь ты проклят. Вы, наверняка, такое слышали, а может быть даже и сами говорили, потому что все мы живые люди и, может быть, даже припомните моменты, когда вы сами людям посылали какие-то проклятия. Не обязательно это будь проклят, а чтобы ты подавился, чтобы ты утонул там, чтобы ты сдох и и чтобы жить тебе на одну зарплату. Помните? Вот. Значит. Эти, эти бытовые вещи, которые, которые происходят, они могут по-разному взаимодействовать с, людьми, с другими людьми. И ну вот такой смешной пришел на память пример, ну, например, диакон Никодим при температуре минус 40, у него сломалась машина на дороге, на трассе, и он предал анафеме, Волжский автомобильный завод. Ну смешно, да, дорогие друзья? Но на самом деле смешно, это оно смешно, но на самом деле это очень, очень показательно, что даже люди, обычные люди могут придавать проклятию, анафеме, да, там все что угодно. А других людей, события, предметы, явления, ситуации, то есть может, много это в вашей жизни со всех сторон поступать, понимаете, вот эти разные проклятия. Так вот, значит, каким образом каким образом эти проклятия могут на вас воздействовать? Но ну, первое, что я хочу сказать, эти проклятия могут, что называется, пролететь мимо, то есть, кто-то кто кого-то проклял, и оно пролетело мимо, бывает такое. Второй аспект, очень такой важный, это когда это все Попадает в некое поле. В некое поле и э, в поле ну, человека, на которого накладывается это проклятие. То есть оно проникает, и э, можно так сказать, что судьба этого человека прям-таки раскалывается на до и после. Помните, как в кино. И это поделило их на живых и мертвых. То же самое. Э, вспомните сейчас в вашей жизни ситуацию, когда у вас как бы. В одночасье все изменилось. Это могла быть, ну вот какая угодно в вашей жизни ситуация. Но ну, у кого-то дом сгорел, там жить нефти, кого-то уволили с работы, кто-то развелся, кого-то выгнали из дома. Понимаете? Да вот сейчас прям вспоминайте такие моменты. И вот жизнь разделилась на до и после. Вспомнили? То есть, вот. А почему это произошло? Потому что некое проклятие попало туда, куда надо. Оно попало в ту среду, которую надо, и именно вот ударило по судьбе этого человека, судьба как бы раскололась на части, до и после. И также есть проклятия, которые они как бы ждут нужного какого-то удобного момента, как, как, какие моменты в основном вот, вот, проклятия ждут, они ждут, когда человек будет ослаблен, например, когда депрессия, когда этот человек болен, когда еще что-то такое, и поэтому вы наверняка слышали такие высказывания, как «беда в одиночку не ходит» там, или еще какие-то. Это означает, что? что вот эти воздействия они усиливают то, что и так уже плохо. А скажу вам больше, что в большинстве случаев нет такого как бы проклятия одномоментного, вот кто-то один проклятие посылает. Как правило, я же вам уже сказал, да, что есть проклятия, которые выжидают. Если несколько проклятий, например, не пробили защиту, которую у вас есть, которую вы ставили или которую у вас изначально была, то второе, третье, как удары топором, один не разрубил раз, второе, третье, пять на двадцатый раз. Короче, прорубил, прорубил. И раз прорубил, все туда хлынуло, вся вот эта гадость туда хлынула. Ну, я так образом объясняю, понимаете, да? Друзья, подробно об этом, обо всем, я вам сейчас коротко рассказываю подробно об этом, обо всем. Переходите по ссылке внизу, там у меня есть ссылочка и записывайтесь на мой двухдневный мастер-класс, который называется «Все про сглазы и порча». Я там подробно-подробно рассказываю, Прям под этим видео. Переходите, записывайтесь, и я там более подробно про все это рассказываю. Ну, мы с вами продолжаем дальше. Итак, скажу вам, что вот это проклятие, оно может коснуться человека не всегда, ну, бывает такое, что, Человек, который посылает проклятие, он слабый. Вы наверняка видели других людей, которые все ругают, проклинают ступеньки магазинов, в которые они ходят, проклинают правительство, проклинают президента, проклинают а, торговцев, проклинают там всех-всех-всех, проклинают кроме себя. Вот. Но, как говорится, видели таких, да, прям вспомните сейчас момент, когда вы такого человека видели, который всех и все ругает. Это могут быть здоровые люди, могут быть не совсем здоровые, больные, совсем больные и отмороженные, да. Вот, так вот, дорогие друзья, у этих людей, как говорится, не хватает пороху, чтобы это их проклятие дошло и донесло. Это как... Вместо того, чтобы топором рубить, они царапнули ногтем. Все, то есть у них силы нет, они не могут прорубить эту стену, эту защиту. Вот. Дальше воздействие, это, которое на вас оказывают или на тех людей, которые на себе испытывают это, можно, знаете, как, как волейбольный мячик отбить его. Есть специальные практики. Мы вот на мастер-классе вы там. Увидите, мы делаем несколько специальных практик. Как раз они для того, чтобы диагностировать и для того, чтобы защищаться. То есть, каким образом можно это делать. Да, я там все подробно рассказываю, просто в нашем коротком видео у нас нет э, столько времени, чтобы вы сейчас этим занимались. Понятно, да? И также э, есть проклятия, которые накладывают, например, на условия. Например, если этот человек купит машину, то она врежется там туда-то. А он не покупает машину. Или если он поедет там, там в Волгоград, то на него там обрушится вот эта вот статуя, значит, которая с мечом, да, Рубина мать, упадет на него. А он туда не едет. И значит, статуя не упадет. Понимаете? То есть, есть такие некие условия. Также я еще коротко скажу о том, что а вот все эти воздействия бывают э, на собственной энергии, когда человек вот сам, сам, сам сам есть, э, есть проклятия, которые основаны на сторонней энергии, на энергии, которая э, при помощи разных существ, сущностей, предметов, событий, разных ситуаций, она давит. Ну, ситуация какая, ну, вы спросите, а какие ситуации? Ну, например, там, пандемия, да, что такое пандемия? Ну, это благодатная почва, чтобы оказать давление на всех нас и нас всех ослабить. К примеру, мы сидим дома, да, или носим маски и так далее. Понимаете? Дальше. Коротко хочу сказать, что здесь еще вот есть такая вещь, как... Есть белые, есть черные маги. И если вы думаете, что черные маги, они, значит, проклятия посылают, а белые нет, на самом деле, дорогие друзья, это совсем не так. И черные, и белые магии посылать могут проклятия, создавать их. Но они по качеству немножко разные. Если черные маги, например, они эти проклятия посылают на тему, там, например, там, денег, всякой бытовухи там и так далее, то белые маги, как правило, они посылают проклятия, основанные на каких-то душевных переживаниях, душевных состояниях, то есть более такие внутренние, понимаете. И здесь многие, может быть, не знали, что Иисус Христос, он ведь тоже посылал проклятия. Например, в Евангелии от Матвея, там есть от Матфея, извините.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 И смоковница в тот час засохла. Понимаете, дорогие друзья, да? А смоковница это не что иное, как инжир, дерево инжира. То есть не было плодов. Это о чем говорит? О том, что даже Иисус Христос это делал. Для чего мы разбираться не будем? Это, это очень философская, очень там много копий сломано на эту тему. Вот. Я вам лучше расскажу, что. Есть, вот это на собственной энергии рассказала. теперь пару слов о том, что на энергии какой-то сторонний. Что это за сторонняя энергия? Это, например, может быть время темных сил, допустим, новолуние там или еще какой то или день там всех каких-то святых, или вот есть некое, некое такое время, во время которого это все подключает сторонние силы. И вот эти разные сущности, мы назовем их а, деструктивные воздействия, деструктивные сущности, ну, кто-то называет демонами, кто-то еще как-то называет, а Вот они что делают? Они усиливают то, что посылает некто. То есть проклятие послано, но если оно послано в определенное время, например, почему делать практики и ритуалы нужно там в Новолунии или на Восходе, после заката или еще потому что все это усиливается и то же самое происходит и с проклятиями вот а также это может совпадать с какими-то с какой-то волей высших сил высшие силы ну назовем их так это наши покровители есть высшие силы у которых там свои да какие-то это как погода у них свои бури свои сотмения, свои там, своя ясность, своя, своя, своя облачность и так далее. Понятно, да? Вот. Значит, еще хочу обратить внимание, что есть некие другие еще как бы виды вот этих самых проклятий. Другие виды, чтобы вы тоже это знали, чтобы вы тоже это знали. Вот. Это один из видов, это то, что вы ну не вы, а тот человек, на которого это насылается, он испытывает это самостоятельно. То есть что-то прислали ему, и он это испытывает. Испытывает, получает, получает по полной программе страдания, то решения и так далее, и так далее, и так далее. А есть другой вид. Другой вид – это то, когда, когда это передается э, по наследству, что называется, в родовое дерево. Это уже родовые проклятия и так далее. То есть это испытывает не только тот человек, на которого направлено, но ну и весь его дальнейший род, его дети, внуки, правнуки, праправнуки, понимаете, да? То есть вот это все и приходит к нам, потому что мы, мы же являемся чьими-то потомками, и вот это и есть родовое проклятие, когда вот таким образом накапливается, там 100 лет назад, 300 лет назад, 500 лет назад, 20 лет назад, 40 лет назад, они маленькие-маленькие-маленькие. И к тому моменту, когда мы с вами сейчас э, вот это видео смотрим, э, все это складывается, и получается, что огромное мерзкое проклятие, э, спутанное из многих-многих, может быть, там мелких каких-то проклятий, оно нас достигло именно сегодня, именно сейчас». Понимаете, о чем я говорю, да? Вот. Еще а, буквально пару слов я скажу о том, а, что же усиливает проклятие. Есть некоторые моменты, которые проклятие усиливает. Но, ну, а, например, такая вещь, как когда родители проклинают детей. То есть, если было какое-то проклятие, и еще родители детей проклинают, оно и так сильное, оно еще больше усиливается. Например, также усиливает проклятие слова «мага». Если простой человек один проклинает другого человека, насылая на него проклятие, это одно. Но если это маг, если это человек, который умеет пользоваться, умеет, умеет ну, не то что насылать, а умеет воздействовать не только своей собственной энергией, но еще магическими силами разными, знает заклинания разные, знает разные ритуалы и так далее, то это намного-намного усиливается. Также еще усиливается, что является усилителем, еще слово, сказанное в так называемое «черное время». Ну, что такое «черное время»? Я уже нечто подобное говорил сегодня, но только это было немножко другое. Черное время это, например, ну вот, например, пандемия, да? коронавирус и так далее. То есть это время, которое в принципе всех нас угнетает. Еще если добавляется проклятие, то оно усиливается вот через это всеобщее поле, угнетения такого ну, энергетического, не то, что там рабовладельцы, да, а вот это вот энергетическое угнетение нашей жизнедеятельности, то есть жизненная сила-то утекает, нельзя на улицу ходить или надо быть осторожным все время, руки мыть и так далее. Это накладывает определенные отпечатки. Также, также усиливает проклятие и, и даже создает некое такое, знаете, когда человек, например, оскверняет святые места или Оскверняет храмы, или оскверняет там, допустим, он, он там одной веры, а он оскорбляет храм другой веры. Или еще какой то Или вообще всех, кто верит, называя их неверными, там, или еще что-то. Вот, вот это действие, которое производит человек, оно уже накладывает, усиливает проклятие. То есть на него. То есть нельзя этого делать, дорогие друзья. Ну, еще что. А еще, когда, когда человек, например, клянется прямо вот, я клянусь вот это все, то все, пятое-десятое, клянется, клянется, клянется, а клятвы свои не выполняет. Когда человек не держит слово, когда человек не держит слово, это означает, что его защита становится такой вялой. То есть эту защиту легко пробить. То есть если в этот момент, когда, ну есть такие человеки, человеки да, люди, которые все время врут, обещают, но ничего не делают. И в результате, а им приходит обраточка, вот, вот это ослабление жизненной силы и проклятие на них еще больше отражаются, чем если бы они были в нормальном состоянии, если бы они нормально бы говорили правду и держали свое слово. Ну вот, собственно, дорогие друзья, все, что я вам хотел сказать. Пожалуйста, под этим видео есть ссылочка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 там разные деструктивные воздействия, портив сглазы и так далее, и так далее, и так далее Вот так, дорогие друзья, так что приходите ко мне на мастер-класс, регистрируйтесь А с вами был Игорь Мерлин, пока-пока